Всем привет! С вами снова я, Фиалка Сприн. И сегодня в этом видео я за своим другом и по совместительству с парнем. Всем привет! С вами Фиджин. И сегодня мы будем снимать ролик 15 безумных заданий. Которые мы собирались разделить на три разных видео по сложности. И чего мы стесняемся, подходи в кадр. Если говорить вкратце, то мы придумали, как я уже сказала, 15 заданий, каждый от себя, по 15 заданий разной сложности, которые мы разделили по 5 заданий. Простые, более сложные и почти невыполняемые. Ну, почти невыполняемые, конечно, тоже выполняемые, потому что иначе бы они были невыполняемы. Но поэтому в этом видео вы видите самые простые задания, которые нам пришли в голову, и как мы их нелепо выполняем. Ну, так как я создатель этого канала, естественно, видеоблогер, то первое задание выбрала ему я, и одно из самых простых, но довольно неординарных, это позвонить пятерым друзьям и послать их глубоко, далеко. Мы получились что что у него кончились деньги, поэтому теперь задание будет гораздо смешнее, он будет звонить телефона, своим друзьям. И... Итак, вот я открыла номера, точнее вызов, и сейчас он будет с моего телефона звонить. Первым, кому мы позвоним, это будет Миша Дементьев. Это мой лучший друг, Учится, закончится 12 школу, это 11 класс. А, слушай, я тогда ну тебе хотел сказать А ты не хочешь пойти во Владивосток Поехать Пойти Нет Почему Да я не, не хочу просто. Ладно Миш хочу. Да это просто а был вопрос я... такой я не знаю Мне просто захотелось позвонить именно это спросить Ладно Пока, спасибо Алло, Саш, привет, это Кирилл. Слушай, я так давно хотел спросить, ты не хочешь пойти во Владивосток пешком? Пешком, может быть, когда. Да, когда... когда угодно. Когда угодно. Ну, это не мой телефон, ты можешь потом домой позже звонить. не Погоди, стой, стой, стой, стой, стой, Саня, Сань! а Нет! Когда хотел послать я, а послали меня. И звоним. снова звоним. А что, ну можешь не взять? Алло, Марк, привет, это Кирил. А, у меня к тебе такой вот вопрос. Ты никогда бы не хотел поиграть за Армавир? Армавир? Да. Это же мусквин. Ну, не хотел бы поиграть? Ну, прикол как раз таки в этом и был. Я думал, что ты не захотел бы. Ну, короче, хотел тебе в амаю послать. Ну блин, ну. Я А, ну это добрый. Ой, спокойного утра. Извини, что извини, что разбудил. сейчас. не знакомы наберегся связано. Так, Алло, с тебя привет, это Кирилл. Вот, ну вообще это причина, по которой я звоню, немного тупая. А, я хочу предложить пойти порыбачить самую далекую, далекое место на планете. А, во ну, насколько это не сегодня, можно как-нибудь будет на следующей неделе, но и там решим уже. Да, там. да не, просто в далекое место, там на сазунов можно порыбачить. Я в пингей приготовлю, все будет хорошо. Да-да-да. Да, я ВК напишу. Ну Давай, пока-пока-пока. В общем, мы звоним моей подруге. Dai. <Disneyland> Алло. это Глещиков Кирилл. Или же фиджин иначе. Здравствуйте. -а -а -а я вот тут хочу кое-что сделать, прям капец, пока телефон свистнул. Короче, у меня сегодня спецвыпуск, посылать людей далеко, и чтоб они не обижались. Ну так в общем, ты не хочешь в Москву сходить? Ой, отлично, только я в конфет. Жалко. Ну ладно, предложение второй раз не действует, Ну спасибо, что взяла трубочку. Итак, а второе задание, которое я придумала для него, это пройтись по набережной Дели по улице в одном нижнем белье. Раздевание 18 закрываем. Идея для пранка. Можно к типа, нему залезть в мукурску с головой и оттуда выныривать. Ну а не хочешь? Ему не вонд и снимать, потому что там. стал видеоблогером ваши комментарии мои комментарии я в карты проиграл на раздевание очень вот честное слово мой позор позор позор позор Ай. ну и кружок вокруг фонтана кружок вокруг фонтана да без проблем вообще без проблем уже ничего не страшно да уже ничего не страшно мои вещи кстати там сайт поездки Чё, мама не берет, а что, папе звонишь, что ли? Раздели человека беспалевно. На нас все смотрит, мне тоже событий сейчас. Мама, да. меня тут раздели, и я стою посреди центра Ленина голенький. Ну, вот так. Да. А, В общем, третье задание для Фиджимана у меня было такое, он должен выпить полтора или два литра газировки ну, естественно, не залпом, но как можно скорее так, погнали! Господи, бы не травануться! I <laughs> don't У тебя 13 минут. Угу. Я сдул. Это, это невозможно. Вот вду. Половину. Итак, в день съемок мы оделись очень жарко. И, как вы помните, я была одета во все черные. Поэтому мы сходили домой, переоделись. Вы до сих пор можете видеть, насколько я уставшая, плотная, но мы продолжаем снимать. А следующее задание, которое я придумала, немножечко неординарное. Он должен на пятой точке проехаться со склона на скейте. В общем, мы нашли небольшой склон возле набережной. И сейчас вот это вот а, существо. Оно поедет по склону. А я, наверное, рискну поехать на своем скейте. Итак... Погнали смотреть, как это будет! На старт! Внимание! Пошел! Прокомментируйте свой заезд! Прокомментируйте заезд? Я травмированный! Я... Большой, это офигенно, это, это классно, Россия Россия офигенно, братан. Ребят, короче, шок-контент, мы сейчас для неудачных кадров снимали видео, в итоге я очень сильно ударилась, я надеюсь, это, это не добавит, жестко, ну, в общем, я разбилась все руки, и слава богу, чувствую на это, но у меня сейчас очень сильно болит бок, не советую, ребят, опасно.